Ура! Наконец-то мы можем куда-то полететь. Посадка на самолет у нас идет. И кто хочет стать, куда мы летим, подпишитесь на наш канал и смотрите дальше. Так, заходим. Здравствуйте! Мы сегодня посещаем новое интересное место недалеко от Паттайи. Рядом с виноградниками Сильверлейк, аквапарком Рамаяна, вот буквально там километр дальше. И можно попасть в интересное место, которое называется Кофи Вар. Это такой импровизированный парк под открытым небом, где собрана различная старая техника, самолеты, вертолеты, машины. И есть вот такое вот огромное воздушное судно, которое можно посетить. Что там внутри мы сейчас увидим. Под крылом самолета стоит билетный стол. Спрятались в тенечек. Стоба от один билет на человека и там внутри можно поменять на напиток. Вот Всем одинаково? Надо. Да. И тайцам и не тайцам? Ну, да, да, да, у тайцев также написано везде на крестике стоба. Ага. Окей. А детям? А, фри, Окей. Сонкунга. Ну хорошо, дети зато бесплатно, поэтому мы заплатили только лишь за двоих. И сразу, же за, и сразу же за следующим столиком нужно заказать кофе. Кофе будешь? Не, я не люблю кофе. Да ты его не и не пьешь. Да. Сколько будет места, если убрать все кресла, да? Можно влепить даже деревянную барную стойку. Так, а девочки-официантки почему не в костюмах стюардесс, а в костюмах пилотов? Причем военной авиации какой-то, в комбинезонах. Это, это же название кофевар. А, точно, кофе, да. Война за кофе. Не знаю. Война за кофе. Война за кофе. К... Кирилл подсказал. Да. О, работает. Главное не забыть <laughs> потом. Свидание первого класса у нас. Хоть мы и хвосте самолета. Где мы будем сидеть? Где хотите? Где хотите? Где свободно, Где? там сидите. Ты чего пришла? Просто мороженое. Мороженое хочешь? Я ее хотела тортик. И тортик, хорошо. Так, ну а мороженое здесь это. Ну, в принципе неплохое. И она всегда так все разглядывает, все мороженое выбирает, выбирает. В конечном итоге всегда выбирает розовое. Это ты выбрал розовое. Okay. Окей. Я маска в тему, кстати, в этой локации, да? Чуть не помещаюсь. Что он и так? Ну да, видимо это был этот, э, с двумя проходами, да? Ну они везде пишут, что это э, Airbus A300. Ну, только верить, потому что вообще ничего непонятно, что здесь. Кофе был вкусный? Кофе как кофе. Ну вообще там мы же в кофейню, на самом <-то> ну, деле. Для тех, кому надоел вид на море, да, тут прикольно. Ну кофе как кофе, пирожное как Окей, okay, ну и теперь я хочу тебя на... Ангажировать. Ангажировать. Попросить провести экскурсию по самолету. У нас сегодня Таня будет стюардессой нашей. Предлагаю смотреться немножко подробнее. Но ну, на самом деле я не очень хорошие экскурсовод по самолету, потому что из всей нашей семьи, моя мама, мой папа и мой брат, они работали. Cabin crew, то есть, ну, под проводниками. А почему ты не стала Kevin Crew? А вот я, к сожалению, да, не, не пошла по стопам семейным, поэтому я только летаю. Очень странно, что в кабину пилота нет двери. Она же должна быть заблокирована. Бронированная. <смех> Бронирована, заблокирована. <смех> Смотри, вентилятор какой. Это... Ну, присаживайся. Это я даже не знаю, это все по-настоящему, да? Вот так? Ну, так, да. Вот так мало кнопок? Ну, да. <сас> Тут на калькуляторе это не все кнопки, знаешь, как они рулят. Так, ну что, женщина за рулем. Женщина-пилот. Сейчас я вас куда-нибудь отвезу. <сас> <сас> <сас> О, я сейчас вам воздух выключу, вот написано. Нашла Отключить воздушные потоки <свят> Короче, где тут автопилот? Автопилот вот Автопилот вот здесь был Вот, нету панели <свят> с автопилотом Ты помнишь, такой сериал был? Крутое пике назывался Да А теперь Крутое пике Пассажирский самолет Бройлер 747 Терпит крушение над водами Атлантического океана в течение 325 серий Сэр, надо что-то делать! Давайте выпустим шасси! Давайте лучше выпустим коньки! Зачем? Чтобы было что отбрасывать! <сёк> <сёк> <сёк> так, у нас фотосессия. Так, Таня, покажи, как нельзя себя вести в кабине пилота. Я предполагаю, что нельзя вот так себя вести. <сёк> Хотя автопилот! Было, сейчас позовем. Так, дети, пойдем в бизнес-класс. Детей не пускают бизнес-класс, оставь их здесь. Пойдем со мной в бизнес-класс. Помните, анекдот такой был, что дамы и господа, приветствуем вас на борту нашего самолета. У нас тут бассейн, бильярд, джакузи, фитнес-центр. Ну и теперь пристегните ремни, мы попытаемся со всей этой хренью взлететь. Ну как-то тогда. То есть примерно сейчас это выглядит так же. Как много кнопок. А вот это что такое? Ну, это должен был быть туалет. Несмотря на то, что написано, что он свободен, видимо, он все-таки очень сильно заблокирован и, и кто-то он... прогрыз щель. Здесь совсем... Вообще много всего прогрызли, потому что антивандально было установлено. Разобрали на сувениры. Да, разобрали все на сувениры. Но... Кстати, очень дорогое вообще все, что в самолете. Все вот эти вот тут ящички, тележки. Бизнес-класс. Ну, мне не посчастливилось никогда летать в бизнес-классе, в первом классе. Я думаю, что выглядит он именно так. Ну, по крайней мере, хотелось бы, чтобы он так выглядел. Здесь опять-таки все снова разобрано на сувениры запах самого настоящего самолета особенно если залазить в какие-то ящички здесь под каждым креслом еще стоит кофе натуральный видимо поглощает невкусные ароматы но пахнет самолетом вот для любителей кто соскучился прям идеально посидеть ну и еще да у нас же до сих пор еще социальная дистанция маски и так далее и буквально еще пару недель назад вход сюда был бесплатный. Сюда просто заходили любопытствующие, никто ничего не покупал, толпами тут терлись друг об друга все. И это кафе закрыли на две недели в общем выписали им видимо штраф не знаю наругали и сейчас они открылись именно за билеты 100 батов платишь и потом меняешь на какой-нибудь напиток на кофе и естественно они запускают по времени то есть не ограничено сколько можно здесь находиться но э, стараются ограничить количество то есть не посчитали сколько зашло и больше никого не пускают женщина вот этого невысокого роста в розовой маске это владельца заведения и сама работает Чеки считают. Слушайте, ну что обычно в конце самолета? Туалет, пойдемте посмотрим. И, судя по пассажирам, которые зарегистрировались на наш рейс, я не знаю, что побуждает людей приходить в такие места. Ну понятно, разная молодежь, они снимают там видосики, фотографии для Инстаграм. Ну, не знаю, напишите, пришли бы вы в такое кафе или нет, потому что, ну что, вы самолетов не видели? Так, здесь... Вместо маленьких кабинок туалета здесь огромное. Ну, в принципе, все сходится. Это хвост и это туалет. Просто немного все переделали и забетонировали его. А, и кафель положили. А вот, кстати, настоящий туалет. Света на корабля и членов экипажа мы рады приветствовать вас на борту воздушного судна А-300, совершающего рейс F331 по маршруту Бангкок-Нью-Йорк. Время в пути составляет 17 часов 30 минут. Приятного полета! Ничего не в Канаду? А я, ага. До, свидания, До, свидания, До свидания, хорошего дня! Я вас, с собой заберу. Ой. Также на территории много различной другой техники, вот например, что это, заправщик, видимо. Также армейский джип, в котором можно посидеть. Статуи солдат, огромные для фотографирования. Почему они такие? Что здесь, что в подобном парке напротив Амбассадора, у них какая-то мания, гигантизма, в изображении солдат. Как думаешь, почему статуи такие огромные? Военный здоровенный. Но я думаю, что это европейцы. Не тайцы. Ну и прямо с самолета мы должны погрузиться на автобус, который доставляет, да? Почему-то на нем написано School bus. Это а, японского производства, такая марка называется Hino. В 50-х годах тягач этот поставлялся по всей Азии, вот и на его базе делали вот такие вот автобусы. Какой автобус? Оба двери зачиняются аромат, как в сауне, я думаю, почему, а он деревянный. И Прям вообще, а да, класс аромат. Напоминает... И, <пишется> за... <пишется> И жара, как в сауне, такая же. Напоминает... <пишется> Ух ты, симпатично. Класс, пойдемте, все, не, не будем здесь париться. <пишется> Мы очень удачно приехали пораньше с утра к 9 утра, потому что сейчас уже набежало людей. Полная парковка и полный самолет. Так, у нас здесь дальше магазин с армейскими товарами. Такой же примерно, как есть на Сухумите напротив амбассадора. А может даже их же. Кирилл, свастика. В Таиланде нет на нее запрета. А ты знаешь, что во время Второй мировой войны Та Таиланд был на стороне э гитлеровской коалиции? Да, но их вроде бы они ну вроде бы не хотели, они сохраняли нейтралитет, а на них просто напали и оккупировали. И потом пришлось. Да. Защитил тайцев. Ладно. Молодец. Слышала? Подготовился к каверзным вопросам про Таиланд и Вторую мировую. Вот что он там на ютубчике смотрит. Всякие значки. Компас, фонарики. Как ты думаешь, это мина? Я не знаю, но ну, вряд ли. Это какой-то кукинг А, это готовить. Это еду складывать. Тормозок. Нож, который можно вот так вот крутить. Керамбит вроде бы. А вот нож бабочка у меня был такой. Ну, по большей степени просто различная сувенирка и сопутствующие различные товары. Вот зажигалки, допустим. В О, вот это я люблю. Винтажные различные радиолы. Чатные машинки, круто, швейные машинки, зингер, нет, не зингер, но похоже, а вон там есть одна зингер, смотрите, вам маме с Кириллом загадка, да. найдите вот здесь то, чего не должно быть в Таиланде, не должно быть в Таиланде, да, чего не должно быть в Таиланде. Да. Давай подскажу. Ну, достаточно большое, пусть. <кровит> <кро <businesses> я нашла. <кро <ficar> <кро <rugged> <кро> я нашла. Ты встань там, где мама хотя бы стоит. <кро practition> большое, папа правильно сказал. Кирилл-то откуда знает, он сам никогда этого не видел. Ну, точно. Ну ладно, Кирилл должен сдаваться. Сдаешься? Ну, <кро> да. <documentaire> <кро USS notable> Это санки. Это санки спидвей называются. Деревянные винтажные. Откуда санки здесь? Ты санки знаешь? Да. Вот из из мультика. Вот еще один винтажный экспонат. Это машина по продаже прохладительных напитков 60-х годов. 30 центов. 30, 30 а, вот. центов не, да. Кока-кола. Да, это right. Я даже такую не видел никогда Суга фрисода, это без сахара Смотри, какой логотип спрайта интересный Это старый логотип спрайта Старый логотип фанты Краш, не знаю, что, оранж Апельсиновый напиток Все вот тоже неизвестный мне напиток Бир. He... Рутбир Какая Какая штука клевая, да? Да, разбитый да. Ну, как бы ему сколько лет-то Он с 60-х годов вот здесь дачу где а, Напитки. А вот, наверное, здесь надо было забирать напитки. А -а -а. Ты загружал деньги и потом надо было вот эту вот штуку повернуть, так, поворачивал, и сюда бац выпадал напиток. Ты а -а -а. забирал его. А здесь у него так составлено просто холодильники. В магазине такое импровизированное кафе с крышей в виде парашюта. Еще одну. И рядышком есть ресторан. С блюдами тайской кухни. Ну хотя, точнее, это не ресторан, а супешница. Он супчики всякие. Смотри, видишь, джип стоит. Будешь залазить? Опа-опа, <рели> переключился. Там вообще куча рычагов еще каких-то, да? Не двигается. Fundament. Ух ты! А вот это интересно. Не говорите мне, что оно ездит. Это тачка из бочки. Ты видишь, что она из бочки сделана? А, <рели> да. <смех> о, <смех> двигатель от газонокосилки, значит должна ездить. чем у нее вон, маятниковая система, то есть она еще как бы, о, нормально. То есть это не как в телеге, а мягонько вела рикша. В Бангкоке раньше было много таких. Еще один джип, тут интересно, табличка есть. Дата доставки 10 месяц 70-го года. Стюарт Авионик Инкорпорейтед, Бруклин, Нью-Йорк Американская армейская мобильная Машина сопровождения Командного центра В общем, техничка Что за модель самолета? Ты же у нас в War Thunder играешь Я, я очень давно не играл, честно, я не знаю Ну, наверное, Е8102 Ну, это я могу прочитать А как у него открывалась Дверь? Дверь дверь у него с той стороны Зайняка моя Осторожно, не надо открывать Тут открывается боковая дверь и вверх открывается И может что-то развалиться, потому что я смотрю а, Все такое тут уже отломанное Они не особо хорошо следят за Состоянием этой всей техники Главный огнетушитель новый есть Все остальное, вот скоро отвалится крыло И рисунок Но это не пинап Это тайцы рисовали Из Альказара, я ее узнала Так, ну а этот самолет ты знаешь? Тоже не знаешь. Но Нет, зато в него спасибо. можно залезть, дети. А я навел на самоту. А вот пилот. Кирилл пилот. Так, ну этот вертолет явно фейковый. Ты посмотри, да. он сделан это. Из какого-то гипсокартона. Все из труб. Вообще не настоящий, он просто похож И окна нарисованы Мы не полезем в эту машину Во-первых, она закрыта, во-вторых, как-то все в таком не очень хорошем состоянии Вообще немножко удручают экспонаты местные Понятное дело, что это не музей, вот, но могли бы позаботиться о них немножко лучше Явно видно, что многое что отвалилось, отвалилось уже здесь там, Особенно в самолетах Кирилл подошел, сказал, что это за ручка Кирилл, ты никогда не видел мясорубки, подъемника Давай, давай Клево, да? Не по кнопке, надо ручку крутить. Несколько раз Откроешь, закроешь, накачаешься Так, здесь у нас Палаточка С коечками Это полевой лагерь Или мобильный госпиталь, я уж не знаю А вот здесь Банки Слушай, она полная. Не полная? Да, не полная. Чуся. Какого года, интересно? Почему она еще не взорвалась? смотря вот это вот котелок В нем можно воду нагреть, воду принести, в нем можно. А вот это сухпай. Каждому солдату удалось, и там внутри набор еды. Судя по звуку, там уже все засохло. Что это было? Juice Orange Instant. А, это порошок. Апельсиновый порошок. Можно развести апельсиновый сок сделать. А что это? Это консерва большая. А все это? Ну, в общем, мы честно попытались найти дату, чтобы рассказать, какого это года. Ничего не промаркировано, либо мы не поняли. Так, но я думаю, они планируют еще что-то понастроить. Потому что тут самолетов вот. Раз, два. Это все, он же разобранный. Вот три вон там здоровый. И в нем сидят люди. А, там явно что-то строят. Вертолет времен Вьетнамской войны, такой самый известный, да, популярный? Видел? Да, я видел фильм «Рэмбо», и там, короче, сидел такой человек и с пулемета стрелял по «Рэмбо». Но он многоцелевой. Здесь вот в пол можно, в крепления установить, различные эти. Заходи. Этот вертолет производится серийно с 60-х годов фирмы Bell Хеликоптер Текстон» и по-моему, конкретно эта модель называлась Иракес, а, а в народе, а более известное народное название у него Хьюи. Вертолёт Хьюи. О, тут можно так зайти. А, зайти. Да. Кирилл, смотри, тут в него стреляли. О! Че, самые целые, да? да? Что здесь есть из техники. Можно он, все понажимать, покрутить, пострелять. О, Кирилл. Да. Пока. <свят> <свят> <свят> Не было <свят> капопольт в этих вертолетах. <свят> <свят> Нужно было открыть дверь и вывалиться. Всегда мечтал побыть хотя бы один раз в вертолете. Хотя бы сломанным. <свят> есть все органы управления парные. То есть. Я поднимаю рычаг, у тебя он поднимается. Также и штурвал. Также и педали. То есть один может управлять стрельбой, а другой будет ездить, да? Они могут передавать управление друг другу. Ой, я нашел название вертолета на нем написано. Смотри, у меня написано Bell, а у тебя на педалях написано Хьюи. У меня вот там Bell, а тут Хьюи. Да. Bell Хьюи. Пошел, пошел, пошел. Я на вражеской территории, что мне делать? Ой. Ой, блин, там они что-то, короче, отломали и убежали. Ран. -а. Смотри-ка. Ну что-то ковыряются, что-то делают. Они явно что-то строить будут. Может, а еще один а, еще одно кафе, либо вообще возьмут, построят отель. Отель? А, что нет-то? Хорошая тема. Смотри, это такая заправка. Вот это бензин. Да, ручкой накачивается. Определенное количество литров. И потом уже раз его вот через этот шланг. Сливают 5 литров, то есть. Сначала отмеряют, потом сливают. В рядом с отелем Камелот есть магазинчик, такой мини-маркет частный. И вот в нем долгие гроды из таких же бочек заправляли мотобайки. Также вот с такой системой. Ух ты! Чуть не прошли мимо. Не, Мы собрались уходить, но тут увидели что-то вообще. Винтаж полный. Это какого года? Это водокачка, Кирилл. В телеге, а -а -а. да. С какими-то китайскими надписями. Какого года она? Смотри, она вообще. Возможно, ей уже больше 100 лет. Да, да однозначно. Кто возьмет билетов в пачку, тот получит водокачку. Трейдмарк. На шильдике все уже давно стерлось, ничего нету. А еще здесь карета. Да, смотри, какая карета. Но это, это, это штуки точно 100 лет? Как думаешь? Смотри, здесь фонари, Нет. которые масляные, они а -а -а. с огнем, да. Там они поджигались и его можно было вытащить. А и, и, пойти и с, с ним пойти еще освещать что-нибудь, да? Что а да. это что, знаешь? Нет. Это ручник. Ну, чтобы телега не укатилась с горки. Лошадям же тоже тяжелую стоять все время держать. Там где-нибудь если на неровности встал, вот, то раз ее на ручник поставила, она вот зажимает. Колеса. А, кстати, ей можно и притормаживать, и на ходу. Вот. Наша семейная прогулка подошла к концу, и традиционно в конце я всегда спрашиваю, кому что понравилось. Давайте девочки, сначала, вам что понравилось здесь? Самолет огромный! Яна? А мне все здесь понравилось. Так, да, Кирилл? Мне очень понравилась водокачка и тележка. Больше всех мне понравился вертолет, с который можно было зайти. Не муляж который. Тележка, в смысле карета? Да, карета. Окей. Что мне понравилось? Мне понравилась кабина пилота. Ага. Окей, ну а мне все. Особенно мне понравилось снимать, а дальше буду делать видео для вас. Подписывайтесь на канал, оставляйте комментарии. Пока! Нет, я вас совершенно серьезно рекомендую подписаться, ведь если вы досмотрели до этого момента, то вам наверняка было интересно. Кстати, спасибо за полный просмотр, это очень помогает удержанию на наших видео. А мы, в свою очередь, если вы подпишетесь, постараемся еще больше показывать различных локаций в Паттайе, как новых, так и всем знакомых, горячо любимых. А вот теперь пока.